Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала, с вами за я, Серый Кролик. Ну вот я нахожусь сейчас в отпуске, вчера были на рынке, <coughs> немножко реализовали э, куриное яйцо, также немножко, сколько там, штук 10 этих цыпляток, Ох, красота на улице, там одни курки, там вторые, привезли нам еще знаете, кто вам поможет, не знаете, где спросить,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 Вот. Нужно его утка. Ничего мы найдем. Жинка тут что-то там клепается. Шинок вырается, не знаю. Жинка как-то. Все хорошо. Он кресло-качалка. Отпуск, правильно? Дети довольны. Травку покосили. Яблоньки только зацвели у нас, поэтому а, они не сморзли, как черешня, например. По поводу живой изгороди. <как> а, туго, туго, очень туго все идет, объясняю, потому что суховато, и вот здесь пришлось и насыпать землю. Если бы земля была не насыпана, а тыркал прямо в землю, которая, ну как по поверхности, то лучше проживались. Ну а так здесь вот когда были у нас морозики, это все отмерзло. Ну вот видите, началось заново. Вот они, начало заново. Ну, зелень уже появилась. Сделали себе калитку за 5 рублей белорусских. Эм, столбики были. Эм, короче, завесили по 2,5 рубля. Баллончиком это, фу, газовым баллончиком об, обсмоли. Ну и вроде бы вроде бы пойдет. Вот так что у нас с улицы. Ну, стоянка еще не получилось сделать, как всегда, в планах, в планах, в планах, еще раз в планах Так, ну что идем, что у нас там получается дальше? Какая еще яблонька Красота, здесь цветок был, тоже подмерз собака а, Там три куста голубики а, было три по осени брал, один не выжил, пришлось их купить новую Прикольно, по осени было по бы 15 рублей, по весне по 10 так, двор. Мотоблок, к сожалению, так мы еще не отремонтировали, поэтому это с корольчатника, это со Свинарника, ну, к сожалению, пока так. Так, так, так, так. Это партия цыплят. Ой! Это партия цыплят уже мы не продаем, потому что она уже большеватая. Им практически месяц, практически, но еще не месяц. Сейчас покажем вторую остатки, ну и третью закладку. А ты что куда ты уже бежишь? А? Куда ты уже бежишь? Да, дверь, к сожалению, уже на распашку. Так, датчик до 30. Как только 30, видите, выключается. Так, смотрим. Остались вот такие у хулиганы. А, два с ну, какими-то хромыми лапками. Вот один видно, да? И там второй соседний. Ну ничего, к сожалению, бывает такое. Вот наши остатки. Сколько наверное, 12 или 14 штучек. Ну, мало, короче. Все остальное мы уже раз, раз, раздали. Раздали. Так, здесь у нас закладка, как видите, мы их не мыем, не мыем, ну мыть зачем мыть, ну как бы, ну так, хотя есть люди, которые говорят, что нужно мыть, я не заморачиваюсь, нужно минимизировать количество труда для получения какого-то результата, ну конечно же хорошего, так, временно, ну как временно, до самой осени мы выкинули сюда своих ломенских свинок, они сейчас же все перекопали, Посмотрите, друзья. От Уна до. Все, перекопали. Подкинул сегодня вот с утра соломку. А уже зеленку начали немножко добавлять дополнительно. Ну, чтобы было интереснее, по крайней мере. Ой, грязная, чумазая. Фу. Да? Пахнуть. Так, идем к остальным. Плохой такой получился навесик. И себе что-нибудь поставить, как бочки, например. Ну и выход туда на грядке. Так, по поводу свинок. Здесь стояли, как вы знаете. Здесь э, тоже поселили. Получилось так. Э, позавчера мы ее здесь оставили одну, а его убрали сюда. Он тут здесь нормально себя чувствовал. Все, все тут нормально. А вот она выломала дверку. Посмотрите, раскопала тут нам это... Ну, короче, трендец Пришлось назад поставить. Понимаете, ему было по барабану, а ей не по барабану. Хотел вместе, стоять не хотят. Ну, то есть он ее грызет, она кричит. Его убрали, она заново кричит, потому что убрали. Ну а это ждем, ждем, видите как. Ждем. Заколпалась уже сейчас находить. Хожу, по, грубо говоря, три раза ночью. Шоколад. Ну ладно. Смотри мне в глаза, наглая. Ты наглая такая вот. Наглая. Там немножко утром еще в 6 часов уже накосил одну ножку. Так, не валяйся на траве. Зайцам пускай провалится, потом будем давать зайцам. Так, друзья, по поводу кролиководства. Ну, что могу сказать. Так, женка уже положила траку-муравку. Здесь у нас серебро. Девочка поедет в город Кличев. Вторая сестра, между прочим. Первая полыла покрыта, Эту мы перепокрывали все-таки. Так что пускай еще 5-7 дней у нас побудет. Потом она уедет. Вот этот мальчик серебро еще у нас есть. Ну, там еще один, конечно. Два пацана. Два пацана. Так, там серебряхи. Вон внизу. Ее мы не семеняли. Нет. Акрол 3.05. Так. И там. Там уже надо подстелить, потому что уже там соломки нету, видите? Надо подстелить. Так, так, так, так. Здесь у нас что у нас здесь? Здесь еще сидит, отдыхает, там тоже сидит, отдыхает. Здесь положил такую досочку, потому что вышли с гнезда. Назад уже не за. Прыж, ну чтобы легче было лапкам, поэтому постелил такой доску. Так, здесь у нас, здесь вот такие серебрахи. Так, здесь, здесь, нужно дым досыпать. Здесь сидит девочка, и здесь тоже покрытая Сегодня, между прочим, тоже сидит. Так, куда закончилось? Здесь пусто, пусто, пусто, пусто, все продали. Помощница пришла, когда уже и помощи не нужна. Так, здесь такое сидит, вот здесь наш. Это для себя еще осталось серебро. Так, это мяско, мяско. Здесь вот э, хлопчик. Почему-то думал девочка, а оказался хлопчик. Давай. так Здесь тоже помесь здесь помесь. Поэтому э, здесь, здесь вторая ячейка, третья, четвертая, тут пятая. Ну, тут мальчик. Все остальное все грубо говоря. Пусто. Пусто. Ну, потому что весна, люди немножко брали, сныть обыкновенно, Люди немножко брали, поэтому и разобрали. Ну, малышам нежелательно много травки-муралки. Честно, это в целях экономии. Экономии чего? Кармов. Эм, не сэкономишь, говорят. Честно, в этой жизни уже не знаешь, как сэкономить, на чем сэкономить. Поэтому, век живи, век учись и дурным помрачь. Так, крыльководство. Что он по крыльководству? то да, господи. Здесь мы, как видите, белили, белили, белили, белили, белили. И там у меня желание белить закончилось. Поэтому надо как-то, чтобы желание заново появилось. И добелить. Ну, Ульяна, помочь? Да. Да? Ну, постараемся. Так, что идем? Так, огород и пчелы. Ну, я ухожу, она там еще стоит. Кого-то уже ловят. А, малышей там. У белой крыльчихи малышей. Не будем типа я ее не видел По огороду тоже практически без каких-либо изменений Второй день грубо говоря, без морозов Поэтому поэтому мы еще здесь нормально так и не садили ничего Ну тут покасили тоже Хотя, наверное, зря пускай бы одуванчики были бы Но здесь тоже есть Так, там проклювается ситуация по поводу еще дополнительных домиков пчелиных поэтому э, может дай бог и решиться в положительную сторону этот вопрос потому что занятие, честно очень очень интересно на улице тепло поэтому облет, ну, не облёт, а носят носят но ну, я подошел, так нервничаю но слабо больше не кусили снова мощник заново у меня здесь Та, которая сильно не боится. Ну, пока не Джагнт. Как Джагнт, тогда будет уже бояться. Ну что, друзья, прошли, прошли, а показали небольшую экскурсию. Так что, без обид, всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Подписывайтесь, вам мелочь, а нам приятно. Пока-пока.